Добрый день, уважаемые друзья. Я очень рад возможности поприветствовать, поприветствовать наиболее выдающихся, наиболее известных театральных деятелей мира. Поприветствовать в Москве. Хочу вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным собраться в столице России и провести очередную, третью театральную Олимпиаду в нашей стране. Это мы воспринимаем как признание того вклада в театральное искусство, которое нужно Наша столица давно стала центром мирового театрального а школы великих российских, режиссеров признаны и почитаемы жизни. Сегодня наш театр переживает и сложные времена, это прежде всего, конечно, относится к жизни, но и, в то же время, состояние подъема это относится к творческой И связано это, понятно, с чем. Это связано с снятием цензуры, с расколом, собственно говоря, связано с теми достижениями, над приближением которых деятели российского и еще и советского театра работали много, много времени и внесли свой исключительный вклад на достижения которые в себе достигли. Традиции российского театра, его поиск и устремление на мы очень рассчитываем на это, будут везде характер театра будущего, характер театра 21 века. Международные театральные олимпиады поддерживались с момента их зарождения а правительствами национальными, там где проводились эти олимпиады. Так было в Греции, в Японии. И вы знаете что сегодня и правительство России принимает культурную участие в проведении Московской Олимпиады, правительство столицы России, Москвы, Министерство культуры Российской Федерации. Оказывается, что Олимпиада будет проходить в партнерстве с Чехирским фестивалем. Авторитет такого в мире уже становится заметным. И сам факт совмещения театральной Олимпиады с Чехирским фестивалем. Тоже весьма позитивный элемент для пропаганды русского театральной И я скажу с того, что это сделано сознательно, числе и собравшись здесь, и хочу вас за это еще раз поговорим. Россия открыта для культурного сотрудничества со всеми странами. Нам есть что предложить миру, и мы готовы воспринимать все лучшее, что накоплено в искусстве театров других стран. В потоке времени театр где выделяют узловые события, самые острые и самые болезненные В театре мы не просто прикасаемся к истории. Мы заново переживаем истерические события. Те, что были несколько лет назад, и те, с которыми мы еще знакомы, те, которые относятся к так называемые новейшие истории. Такое возвращение выступления остается в конечном надолго на жанре семья существа. Недаром говорят слово магия и театр. Люди всегда стремились к такому театральному существу. Мы знаем, что когда родился кинематограф, может быть, я сейчас скажу какие-то общие вещи, но тем не менее мне бы хотелось сказать и об этом в Москве. Я... Говорилось много о том, что. Кино может все, что может театр, и плюс еще что-то, чего театр не может. И мы стоим за порой. Мы стоим в начале, завершения жизни театра, в инвесторе, направлении в творческой деятельности. К счастью, это пророчество оказалось не сбывшимся. По многим соображениям, одной из них вам известно лучше, чем кому бы они было с другой. Свое кино действительно не много, и мы очень любим кино. Много из вас работают, Но нет и вряд ли может быть может быть один элемент, который так важен для людей. Элемент с живой связи. Между зрителем и артистом в театре всегда существует натянутая духовная струна. Девиз нынешней Олимпиады – театр для людей. И в этом смысле от Олимпиады к Олимпиаде все шире и шире становится тематика Олимпиады. Если мы вспомним, с началась Олимпиада Всемирная театральная, в Греции и на Греции была посвящена в в Японии, где проходила вторая Олимпиада, тематика была уже шире, а сегодня она совсем демократична, напрямую обречена самому широкому зрителю. И очень рассчитываю на то, что она станет для самого широкого зрителя, особенно в России, настоящим праздником. Зрелищные и карнавальные мероприятия, которые намечены и которыми жизнь сегодня нас, россиян, не особенно паузывает, надеюсь, украсят столицу Российской Федерации Москву, порадуют многих наших граждан, многих жителей Москвы и гостей. Московская Олимпиада пройдет под знаком театральной молодости. Важная часть программы ⁇ это встречи студентов и педагогов театральных школ разных стран мира. 27 учебных театров покажут 50 студенческих спектаклей. Мастер-классы, лекции, открытия, показы. Все это говорит о настоящей заботе о будущем театре. Думаю, что многие молодые актеры и режиссеры смогут понять тайну, когда рутинная работа становится настоящей. Олимпиада ставит перед собой и более масштабную задачу — продемонстрировать современное искусство сцены с Олимпийской языком, показать самые высокие достижения театра. И здесь, на насколько я знаю, будут показаны лучшие спектакли, которые идут из современных театра, Сцены с театром. Идея театральной всемирности вдохновляла построительных прошлой Олимпиады, которая проходила в Львове. я уже об этом не думаю. думаю. что эта идея, достижение единого мирового театрального пространства, станет смыслом и московской, и всех последующих в мире. Великие мистера СССР 20 века и, прежде всего, представители русского театра, исповедовали идею высокого нравственного признания театрального искусства. Для многих людей театр Долгие годы были Пачес остается в своего рода эстетическим и нравственным убежищем, поддержкой, трудной жизни. Для россиян театр всегда был кумиром. Я всегда У нас не случайно именно на российской почве родились те школы, о которых я уже упоминал. Ни одно поколение, в том числе и мое поколение выставили в ночных очередях надежды петь «Селезный» на очередной спектакль, либо на очередную новую вещь, на очередную в российской сцены. Попасть на президент. Это трепетное чувство к театру, актерам и режиссерам сохранилось в российском народе и сегодня. Такие театры, как «Таганка», «Современие», БДТ, «Ленгбол» и многие другие подготовили прорыв к современной российской жизни. Я обращаюсь к демократическому свободному обществу. Поэтому общественное звучание, духовная роль театра были и остаются одними из первостепенных в жизни, в духовной жизни в России. В Москву съехались самые известные, самые прославленные деятели мировой сцены, режиссеры, актеры, драматурги с мировыми именами. Еще раз хочу поздравить вас с открытием театра Организации Я хочу пожелать всем ее участникам успехов в творчестве. Хочу вас еще раз сердечно поблагодарить за организацию и проведение Организации Федории.